Привет, дорогие друзья, с вами сервис умного автострахования Супер ОСАГО друзья, сейчас происходят исторические изменения планетарного масштаба, но нам нужно продолжать работать и зарабатывать на хлеб с маслом, страховой рынок в России один из тех что минимально пострадает, поэтому работаем далее. Огромное количество людей сейчас остаются без работы, для многих это шок, если вы готовы развиваться, много работать и получать достойный доход. Приглашаем вас стать свободным страховым агентом. У нас есть бесплатное пошаговое обучение, переходите по ссылке в описании видео и регистрируйтесь. Страховой бизнес в России всегда был, есть и будет. Сегодня произошло событие, которое повергло в шок всех блогеров Ютуба, сильно ударило по рекламщикам и рекламодателям. Сегодня Ютуб и Google в целом отключили рекламу в России на своих площадках. Это означает, что многие блогеры и создатели контента просто перестанут выпускать новые видео. Для нас как для свободных страховых агентов это огромная возможность начать свой канал в YouTube о своем бизнесе и возможностях для клиентов застраховаться у вас, конкуренция в YouTube упадет в десятки раз. Страховому агенту не нужна монетизация от YouTube, создайте ролик с полезным для автомобилистов контентом, люди посмотрят ваши видео и обратятся к вам за страховым полисом. Но надо учитывать, есть большая вероятность полного отключения в России YouTube и Google в целом, поэтому обязательно начинаем или активизируем работу на русских площадках, Яндекс Дзен, Рутуб, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram уже блокируются в России, обязательно создайте и начинайте продвигать свой сайт, если у вас его пока нет, сайт делаем в доменных зонах РУ и РФ, иностранные доменные зоны могут быть заблокированы в России, если у вас сейчас сайт в иностранной доменной зоне, Обязательно перенесите его в зону RU или РФ. Если вам требуется помощь с созданием или переносом сайта, с созданием ваших страниц в других российских соцсетях, или просто профессиональная консультация вы можете обратиться к нашим IT-специалистам по WhatsApp вы его номер видите на экране или в Telegram. Аккаунт вы также сейчас видите на экране. Все контакты мы вставим в описании видео. Эти рекомендации мы даем нашим страховым агентам, но они актуальны для всех у кого есть свои аккаунты в зарубежных соцсетях и IT-ресурсы для бизнеса. Друзья, сейчас открываются поистине грандиозные возможности по началу или продвижению своего бизнеса в интернет-пространстве России. Такой шанс бывает раз в жизни, не упустите его. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, и возможность. Поэтому, не теряйте времени, выбирайте слова, и не упускайте возможность.